So... Ведя Кананда пришел к Рама Кришне и спросил, «Можешь ли ты доказать, что существует Бог?» Рама Кришна спросил, «Достаточно ли у тебя смелости?» yeah. Тот колебался лишь мгновение и ответил, «Да, я хочу увидеть Бога». Когда он вышел из этого состояния, все его вопросы полностью исчезли. Все вы слышали о с вами Вивекананде. Но Для тех, кто не знает, Вивекананда был первым йогином, который в 1893 году приехал в Соединенные Штаты Америки, в Чикаго. Его гуру был Рама Кришна. Вивекананде было всего 18 лет, и он был полким юношей. Однажды кто-то сказал ему, есть один мистик — Рама Кришна, ты должен увидеть его. У него есть ответы на все вопросы. У тебя же так много вопросов, тебе нужно сходить к нему. И Вивекананда пошел. Он был полон энтузиазма, обладал острым интеллектом и был готов спорить по поводу всего на свете. Он был активистом. Он не был духовным искателем как таковым. У него не было таких намерений. Но он был полон вопросов. Он еще не был осознанным духовным искателем. Он был скорее активистом. Он ходил на разные встречи, чтобы разоблачить предрассудки, с которыми сталкивался повсюду. И вот он пришел к Рамакришне и спросил, Ты все время твердишь Бог, Бог, но можешь ли ты доказать, что Бог существует? Рама Кришна сказал, Ну, я и есть доказательства. Вихакананда был полностью обескуражен. Он ожидал разных головокружительных доводов, а Рамакришна лишь сказал «доказательство — это я, я здесь, вот доказательство». Затем Виве сделал ошибку и попросил, «Можешь ли ты сделать так, чтобы я испытал это?» Рамакришна спросил, «достаточно ли у тебя смелости?» Вивекананда, как известно, был очень храбрым юношей. Тот колебался лишь в мгновение и ответил, Да, я хочу увидеть Бога. Рама Кришна просто поднял ногу и поставил ее на грудь юноши. Несколько дней Вивекананда не выходил из состояния самади. Когда он вышел, все его вопросы полностью исчезли. после этого он не задал ни единого вопроса. Он увидел то, чего и представить не мог в своей жизни. а потом безумие захватило его. Рама Кришна же, если бы он остался один, никто в мире никогда бы не услышал о нем потому что у него не было средств для общения с остальным миром. У него не было возможности достучаться до людей. Он был невероятным, но недостаточно умелым в плане взаимодействия с миром. Ему не хватало некоторых способностей для взаимодействия с миром. Поэтому он выбрал Вивекананду в качестве орудия. Вивекананда распространил послание Рамакришны по всему миру. До него были сотни Рамакришн, но вы слышали лишь об одном Рамакришне, и это только благодаря Вивекананде. Почти в каждом индийском доме есть фотография, которая называется «индуистский монах». Потому что все считают Вивикананду вдохновением. Он вдохновил целое поколение людей. Он продолжает вдохновлять миллион людей, даже сегодня, потому что он был настолько полким человеком. Что бы он ни сказал и что бы ни сделал за этот короткий промежуток времени, Вивикананда умер очень рано, в возрасте 32 лет. За этот короткий промежуток времени он зажег много людских сердец и создал крупную организацию, которая существует по всему миру и сегодня. Миссия Рама Кришны есть почти в каждом уголке мира. Я ездил в Дакшинешвару, в Калькутте. Там, после смерти Рама Кришны Парамахамсы, его ближайшие ученики образовали миссию Рама Кришны — новый орден. Рама Кришна никогда не посвящал их в монашество. После Его смерти эти люди решили, что посвятят своей жизни распространению Его послания. Они объединились и сами стали монахами. Они решили, что посвятят своей жизни распространению Его послания. Поэтому они объединились и создали небольшой ашрам на берегах Хугли в Калькутте. Они стоят рядом с рекой, их там сфотографировали. Вы должны видеть этих людей. Какие они? Они подобны огню. Они взяли на себя это обязательство, и эти восемь человек посвятили своей жизни созданию миссии Рама Кришны и распространению послания по всему миру. Даже сегодня это одна из самых эффективных духовных групп. Они до сих пор делают свою работу по-своему.